Всем привет! И это у нас уже третья серия. Третья! Третья! Третья! серия! Да, мы покупаем, конечно же, бабушек. Тут скалки всякие. Скалки. И что мы сделаем? Я пока что не знаю сейчас стратегии на эту серию. Просто что-то нужно. Что-то покупать. Да, будет покупная серия. Просто покупать. И больше ничего. Хотя мы только это в этой игре и делаем. Если честно. Ну что ж, сейчас будет 10 тысяч. А потом 20 тысяч. Потом 40 тысяч. 80, 160, 300, 20, 600, 40. И миллион. Так. Ферма. Бабушка. Курсор. Что же выбрать? А я выберу шахту. Да. У нас уже... Тысяча за 2 секунды. Да, тысяча за 2 секунды накапливается. Вы можете себе это представить? Если я куплю вот это за 50 тысяч, в принципе, через минуту смогу. У меня будет 50 за клик. Да, 50 за клик. Ой, нет, не 50 опять. Короче, не знаю, там будет, наверное, 13 где-то, по-моему. Да, я же прибавлю 1%, сейчас он Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Быстрее копим, копим, копим. Сейчас мышку сломаем, но все равно копим. Копим, копим, копим, копим. Копим, я никогда так бесстыдно не, не кликал. Так. Может, все-таки 47 прибавим. Не знаю. 0,8 только. Да мне у тебя курсоры уже, знаете, как они нет, от меня отдалились. Не мне, ну, жены. Сейчас мы быстренько 50ка накопим. 55, 100, 120, 999, 999, 9 миллионов, 9 миллиардов. Эх, Как все далеко уже. Другое ничего нету. Но ничего, сейчас 13 закликнут в и потом мы накопим на 2 шахты нет на 3 на 10 на 50 500 я не знаю сколько у нас шахт будет когда мы, мы уже купим самую последнюю которая вот здесь это будет Наверное, у нас уже будет 500 шахт но ой я же говорил по 13 я все правильно рассчитал просто смотрите там плюс 1 процент от вот этого 1 процент от этого 5 мы кликали по 8 8 плюс 5 сколько будет числов именно сейчас вспоминаем будет тринадцать да. ого показалось, ли когда я кликнул, у меня прибавилось пер персекунд я такой раз кликнул у меня там где то 6 прибавилось я не знаю хотя вряд ли о зайчик про которого я вам говорил x7 на 77 секунд смотрите когда у нас теперь скорость 3742 да да да давайте быстрее. Видите, тут уже нечеткая 13, 45, 4. Хотя подождите, 13 умножить на 7. Ааа, здесь другие вычисления. Здесь 1% уже от этого числа, и 8. Ну да, ну да. Давайте еще вот так. Вот. Вау, вау, вау, вау. Успокойтесь. Ну-ка. Ничего, я быстро коплю. Видите, уже фабрика. А вот это, насколько я помню, храм да храм мы скоро на него накопим я уверен в этом 7000 это получается если разделить на 7 настоящий наш, то будет тысяч. о мы уже на тысячу накопили мы Девять 9000 сейчас на полторы можем видите какие зайчики полезные да? зайчики девочки мальчики Что такое между девочками и мальчиками зайчики зайчиками. Шахта, шахта. Да, ферма. Все на свете купим. Две тысячи. в секунду. Видели, да, какая полезная серия удалась, да. Вот это, если честно, сейчас 100 тысяч можем накопить. На фабрику, я думаю, в конце серии можем даже фабрику купить. Да, я сделаю. Это. Я сделаю это. Я куплю в конце серии фабрику. Думаю, уже будет 3000 тысячи в секунду. 3 тысячи, это так много. Так. Если шахты прокачать, их нельзя прокачать. Надо 10 шахт, наверное, накопить, чтобы... А, нет, кирка, это же шахты прокачу Мне нужно 600 тысяч. Конечно, я прям так и накопил, да? Это не выгодно. Не буду я пока что копить столько много. Вон тут 20 миллионов храм стоит. А после него там что-то еще и ракета. Ракета 5 миллиардов. А вы в обычной 2000 серии 2013 года она 40 тысяч стоит. Представляете разницу, да? Мы еще до миллиардов не дошли, это рано. Пока что вот. Переходим. Ну, сейчас где-то по 50 тысяч накапливаем. Ну-ка, сколько фабрика здесь? А это неизвестно зачем нам да потом миллионы уйдем там все постепенно там даже незаметно такой раз уже 100 тысяч ой а когда они успели накопить а вот сейчас я вроде кликаю кликаю и они накопили это да? давайте фабрику купим красиво и почти тысячи уже фабрику прокачать это миллион триста да? в 10 раз дороже чем стоит Эх, о, кстати, можно переименовать. Давайте будет. Я. Лев. Че. Ой, блин, че за бред? Че. Чу. Клин. Вот так вот. Так, че там? А, конфил, наверное. Во. Моя фабрика. Моя пекарня пекарня фабрика там в пекарне машины времени это все незаконно незаконно нас посадят это все из-за меня я сам себя посажу давайте купим фабрику а потом шахты шахтами наполните давайте сейчас еще две шахты купим и пожалуй я закончу да да да две шахты всего две шахты давай быстрее быстрее фух такс еще одну шахту. Видите, все-таки 3000 как я и обещала. И при том фабрику купили. А вы-то думали, что я медленный, что ли? Я все быстро делаю. Просто посмотреть не успеваете Ладно. Ну все, на этом я заканчиваю. Всем удачи, всем пока.